Здорово всем! И сегодня у меня вот такой вот красивый выпуск в новой, в новой форме. Вот такие вот кепочка у меня, кстати, да. Побрился. Новая футболочка, короче, прибарахлился. И тут вступает дело, естественно, сразу же крикнешь что реклама! Мазар 0! Ну смотри, какая красивая! Итак, у нас сегодня на обзоре Макита. Макита-шуруповерт Макита-шуруповерт серии LXT. То есть это дрель-шуруповерт, вот такая вот ядреная. И сейчас мы будем о ней говорить и рассказывать. Сразу расскажу про комплектацию. Вот это, естественно, так сказать, пресс подгоны от пиар-отдела, поэтому я не уверен, что у вас в ящичке будут э, футболочки до да, бейсболочки. Но тем не менее, в магазине, скорее всего, вы сможете это купить. Итак, начнем. Что у нас есть вот в таком вот комплекте. Поставляется этот шуруповерт, дрель-шуруповерт. Вот такой вот коробки. В данном случае их, возможно, два варианта. 453 и, 450... и 443. В данном случае это 453. Отличается она, насколько я понял, большим крутящим моментом. Поэтому единственное... А, и дополнительным аккумулятором. Дополнительным аккумулятором на на 5 часов Вот так это выглядит. А маленький родной на полтора-пять часа, ну и самое главное это 18-вольтовая машинка и бесщеточный двигатель. Работает как часы, ну и начнем с самого любимого или может быть любимого многими людьми облизывания спонсора. Но знаете, я честно, вот честно, эта штука в магазине стоит без всяких черных пятниц, как сейчас там, да. По черной пятнице, кстати, на Озоне вот эту вот штуку можно купить всего лишь за половиной тысяч. Но она будет без зарядной станции, естественно, и без доп. аккумулятора. Будет с одним аккумулятором. Короче, там все довольно хитро. А без черных пятниц и распродаж этот шуруповерт стоил в районе 11-12 тысяч рублей. И мы сегодня будем выяснять, а купил бы ли я его за свои деньги... А учитывая, что у меня здесь с дополнительными штуками, то есть зарядник, дополнительный аккумулятор и вот такая вот хорошая, красивая штучка, набор с битами, сверлами и бурами от Makita. Ну, я думаю, весь комплект бы, здесь обошелся тысяч в 18, потому что зарядка тоже стоит денег и тому подобное. Итак, если, конечно, я не прав, поправьте меня в комментариях. Ну и, как сказал, начнем с облизывания спонсора. Естественно, Makita бренд достаточно дорогой. Естественно, у них есть два варианта. Промышленный и хоббийный бытовой. В данном случае это синий хоббийный бытовой. А, о чем это я? Так как инструмент достаточно дорогой, и отношение к тебе немножечко другое, чем нежели когда у китайского нунейма или у китайского инструмента, которому присвоили русские ребята свое название. Я ничего не имею против всевозможных товарищей которые я раньше с, э, сотрудничал или будут сотрудничать далее а это все нормально это отдельный вид бизнеса тут абсолютно ничего нет плохого когда вы берете массовый инструменты, продаете его под своим брендом либо же у вас естественно дорогой блин крутой бренд у которого достаточно долгая история э, оказывается до да? makita europe это жан-батист Винкарстрат. бельгия это бельгийский бренд оказывается но сделано в китае также Поэтому ничего не делается там, где этот бренд создавался. Опять же, начну с того, что у меня из Макиты есть только э, цепная электрическая пила. Сейчас я ее покажу. Вот такая вот цепная электрическая пила от Макиты. Пользуюсь я ей лет пять и как бы, ну, менял я только эти шины и, цепи, и все. Шину одну просто стер в хлам. Так что это безотказная штука. Ну, блин, здесь ломаться-то нечем, по большей степени. Это электрическая штука. Больше из макеты у меня в целом ничего не было. То есть, инструмент у меня весь разношерстный. Что-то покупалось, что-то предоставлялось как реклама и все. Поэтому знакомство с макитой у меня начинается с самого приятного. Посмотрите, вот я сначала, когда открыл коробку, я не понял прикола. Но здесь защита клемм на аккумуляторе есть. Вот такая вот пластиковая штучка. Казалось бы, блин, ну это ерунда, да? Это абсолютнейшая ерунда. Ну, блин, такой кайф. Вы себе не поверите. И ты чувствуешь себя сразу, что ты купил, ну, не говно. Ну, и начнем, с, естественно, вот с вот этой вот штучки. С вот такого миленького беленького пакетика с битой, которая шла в комплекте. Напомню, зарядка и вот, вот данный вот набор с битами, это дополнительный у меня был. Вот такой вот красивый белый пакетик, заклеенный. Блин, такое чувство, что ты iPhone открываешь. Вот я клянусь, iPhone в мире инструмента. Я тут зафоршмачил новую футболку, ничего страшного. И вот сам, сама идея, возможно, она, скорее всего, действительно напоминает чем-то iPhone. Вот все вот эти качества изделия, пластик, все вот движения, понимаете, вот оно вот все это выглядит... Вот, вот эта вот заглушечка, блин, прикольная. Я буду долго облизывать, естественно, рекламодателя, это вполне нормально, но я также и укажу косяки. Косяки, которые я встречал, они есть практически на всех, на всех брендах, за исключением там пары у кого-то есть, у кого-то нет, либо взаимоисключения Ладно, начнем с того, что в стоковом образце, в стоковой коробки, у вас будет самотушка и аккумулятор. На полтора ампер часа, 18 вольтовый. Это, естественно, очень сильная машинка. Мы сейчас скажем вам, сколько у нее хватящий момент. Самое тупое, вот, вот это реально самое тупое. Есть инструкция. Это, кстати, к косякам относится. Но в инструкции, как таковых, технических характеристик нет. Вы знаете, на то, что это бесщеточный двигатель, я это узнал из интернета. Здесь этого вообще ничего нет. Естественно, здесь под, под какие подходящие блоки аккумулятора, зародные, зародные устройства и тому подобное. Ну, вот как-то вот такое вот непонятное. Вернемся, я загуглил. Итак, в бумажной версии э, характеристик половина не написана. Все это есть, естественно, на сайте самой Макиты, Можно найти, опять же, я нашел модель немного отличающиеся в поставке только потому что модель которую вот я про которую читаю она точно такая же но только поставляется в кейсе с зарядным маленьким устройством и с двумя аккумуляторами по полтора часа. здесь же э, 5 и полтора самым максимальным э, максимальном крутящем моменте это 42 ньютон метра это до хрена на первой скорости э, и на последнем обороте трещотки. Вот, минимальный, соответственно, 27 ньютон-метра, максимальный диаметр сверления дерева это 36 миллиметров, но это, видимо, скорее всего, виду, имеется сверло Форстнера, либо же какая нибудь перьевое, какое-нибудь сверло, неважно, ну, этим, я не знаю, зачем писать про это, что этим можно сверлить друг, любым, любым вообще, блин, шуруповертом сверлить дерево 36 миллиметров, что такого-то. Естественно, патрон обыкновенный, максимально 13 мм, поэтому здесь ничего такого сверхвыдающегося нету Вес инструмента достаточно большой, получается от 1,7 до 2 кг, в зависимости от поставки. С 5 амперным он весит больше 2 кг, достаточно тяжелый на самом деле, вот, на вытянутой руке его с большим аккумулятором держать тяжеловато. Ну и остальное, бла-бла-бла погрешности, уровень шума, вибрации и тому подобное. Это нам нафиг не нужно, потому что мы дети нормальные, мы не сыкуны и вообще мы не боимся шума. Но, опять же, про двигатель ни хрена не сказано. Почему? Почему? Да, есть электрический тормоз и механический тормоз, то есть он не будет дальше крутиться. Ну и начнем, да, вот с цен, пожалуйста. Данное предложение... Да хрена по-разному оно стоит. Вот, допустим... Такой же двумя одинаковыми аккумуляторами полтора ампер часа плюс зарядник стоит от 11 тысяч. Этот якобы по скидке так стоило 15 а вот в таком комплекте полтора ампер часа зарядка вот такая вот типа умная быстрая зарядка они тоже кстати отличаются, потому что быстрая зарядка и аккумулятор на 5 ампер часов стоит от 25 а так типа 27 но тут единственное, что у меня нет кейса самая бесполезная вещь кстати для шуруповерта это кейс у меня этих кейсов на бане на чердаке лежит даже штук 10 от всевозможных инструментов которые выкидываются сразу потому что но ну, это ты покупаешь с кейсом инструмент либо ты где-то работаешь строителем и постоянно ты катаешься на шабашках да, на машине у тебя должен валяться инструмент в чем-то либо ты тот чувак, который купил инструмент для того, чтобы закрутить один шуруп в квартире, и потом ты его кладешь, этот инструмент, на балкон, где он медленно умирает. Так что, ну, вот не знаю. У меня все эти кейсы, они всегда валяются. Ну, я никогда ними не пользовался. Так что вот сразу, да, цены, конечно, цены на аккумуляторы, цены на саму технику, они, мое почтение. Но, начнем с того, что... Качество. Опять же, вы можете меня упрекнуть и сказать, что опять ты облизываешь спонсора. Отчасти, да, безусловно. Если спонсоров не облизывать, спонсоры не будут приходить, поверьте. Но! Реально, качество сборки я не имею права сейчас в данном видео сравнивать с другими аппаратами. Ну, вот так вот. Не могу сравнить с другими. Но само качество. Качество отделки, качество сборки у меня лишь есть подобные а желтые товарищи, желтые черные товарищи, так сказать, производители шур шуриков и инструмента. Вот они сопоставимы по качеству, а все остальное нет. То есть, вот этот пластик, soft-touch, неразбиваемый, блин, офигенный, прорезиненные рукояти, прям резина хорошая. Самое главное, эргономичная блин, ручка. Вот у китайцев, которые я обза заревал ранее. Ручка была отвратительная, блин, просто. Я, кстати, об этом сказал. И ну вот почему нельзя было взять и скопировать? Если вы все равно копируете, блин, инструмент э -э, крупных производителей. Ручка охрененно удобная. Но, блин, он безумно тяжелый. Это самое главное. Но это же не отвертка-шуруповерт. Это дрель-шуруповерт. То есть у него, как бы, такие функции достаточно большие. Поэтому посмотрите, какой огроменный, огроменный у него, по идее, двигатель. Кстати, я был бы не я, если бы я его не разобрал. Я его сегодня разберу, и мы посмотрим, что внутри. Что-то терять-то, какая разница. Но двигатель у него реально достаточно большой. Так что, вот ну, кроме, кроме самого главного косяка, о котором я говорил и предыдущих китайцах, это самый главный косяк. Где держатель для бит? Где он? Я так понимаю, что здесь э, вот есть какие-то отверстия раз с этой стороны, с... С резьбой это отверстие. И такое же идентичное, с этой стороны. Возможно, возможно, если я не ошибаюсь. Макита продает их как аксессуары за деньги данные штучки. И ты можешь типа взять ее, прикрутить вот такую вот штучку. Опять же, не буду показывать, не имею права. У ребят черно-желтых эта штука есть просто в рукоятке. Ты туда зажимаешь битку и бежишь, все Удобно, блин, это удобно. Здесь же почему-то нет. При этом этот очень дорогой инструмент. Это дорогой инструмент. Дороже только какой-нибудь, блин, милуоки или еще что-нибудь. Либо же другая серия, вообще профессиональная. Короче. Сравнивать по количеству закручиваний и э -э по времени, сколько будет он крутиться, я не, ну, вообще не вижу в этом какого-то смысла. Полтора ампер часа. Сами считайте, сколько продержится 18 вольтовый. И 5 часов сами считайте, сколько продержится Но, блин, им тяжело, он, он прям тяжелый Но повторюсь, качество пластика это, блядь, айфон, понимаете? Я не знаю, я тащусь Вот именно качество пластика, все остальное может быть Может быть, и блин, внутри мы сейчас разочаруемся, когда разберем окажется, что там говно на самом деле Но само вот качество пластика, ну блин я тащусь кстати еще на 5 амперном э -э, у него есть вот такой вот датчик зарядки в данном случае красным почему-то красным указано но это полный он заряжен в остальном же здесь никаких дополнительных функций нет две скорости соответственно на первое это максимальный крутящий момент будет на второй пониженный крутящий момент ну и и щетки увеличение крутящего момента а также просто уже непосредственно дрель странная и непонятная пока мне вещь это вот это вот крутящееся колечко на конце патрона то есть у меня патрон зажат а вот эта штука она прокручивается возможно это типа вот так держать ну на самом деле я не знаю для чего это вот реально я не понимаю но интересно необычно Итак, что же мы попробуем сделать особо мы делать ничего не будем мы будем ее разбирать но это попозже. А также посмотрим на вот эту вот зарядку. В зарядке ничего такого сверхъестественного нет. Она от 7 вольт до 18 вольт. Зарядка на 65 ватт. То есть это быстрая зарядка. Вот такая вот кайфовая. Вот с таким вот задвижкой Заряжает действительно быстро. Я вот этот 5 амперный аккумулятор зарядил за полчаса. Он был разряжен в хлам полностью. Ну и сама карта, карта того, что можно взять у Макиты, она на самом деле поражает количеством, количеством, количеством того, что у них есть. 270 штук под одни, под, ну естественно, под один разъем аккумулятора. 270 единиц инструмента. Знаете, мне кажется, что вот Mercedes, БМВ в этом плане, они отдыхают и подсасывают, потому что ну, настолько маркетологи заморочились и напридумывали инструмента столько. Я, допустим, вот смотрел, и, ну, именно инструмент аккумуляторного, и смотрел, и вообще недоумевал, зачем это может быть аккумуляторным. Но ну, это понятно, почему. Это естественно, чтобы продажи шли, это все классно, это я понимаю. Ну, вот самый, допустим, тупой вопрос, который я хотел бы задать. Кофеварка. Промышленная, типа, противоударная кофеварка на аккумуляторе. Ну, окей, может быть, да. Возможно. Радио. Большая колонка <свят> противоударная тоже. Короче, тележка с электроприводом. Тележка. Тележка с электроприводом. На аккумуляторе. <свят> Я, короче, не буду ничего дальше комментировать. Это интересно, это прикольно. Хотелось бы пощупать, попробовать. Но увольте. Кстати, да, подтверждение того, что это не китайская макита, вот есть сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Потому что зачастую продают паль на Алиэкспрессе и тому подобное. Эта эту штуку я наклею себе на стену. И буду медитировать и мечтать о том, что я хочу. И еще. Ох, чего я только не хочу. Знаете, тут одних шуруповертов на самом деле. Я понимаю, что это разные все разные серии, но вот если просто взять и посчитать количество шуруповертов, которые есть здесь, это просто писец. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, 10 одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 видов шуруповертов. И это я еще не называл гайковертов. Здесь пять штук разных гайковертов. Дрели. Перфораторов 8 штук. Болгарок здесь... Японский бог. Вообще просто невозможное количество. Болгарок около 10 штук разных И это все под один аккумулятор То есть это под аккумулятор Это аккумуляторный инструмент, 18 вольтовый Японский бог Макита, свяжите со мной еще раз Мне очень нужно много чего Итак, погнали Вот этот вот айфоновский пакетик Вот, опять же, этот классный пакетик Открываем его Открываем Это ж надо так заморочить, Знаете, что положить биту? биту биту блин pH2 не знаю насколько это хороший нехороший металл но не важно нравится на самом деле вот так его вилозить и издеваться над ним почему-то очень интересно ну и сама вот этот сам вот этот набор Эээ, набор под артикулом d74887 Откроем и посмотрим. Нифига... Блин. <смех> да, вот так надо будет убрать. Смотрите. Это вот... <смех> Я не могу. Это вот надо так заморочиться, чтобы сделать специально вот такой вот Эффект, right, твоего веера. И ведь это специально, оно, оно не заело. Оно не заело, там он стопор стоит. Я думал, что сначала заело, а нет, это так специально. Чтоб ты такой вот так открыл и бах-бах, взял такой айвай вай ай. Ну и, наверное, сверло хорошие. Не буду тут ничего утверждать. Возможно, да, наверное, скорее всего. Не знаю, ну, честно, вот сам эффект, я же говорю, эффект айфона. Вот, берешь, Возможно, оно само по себе как бы, ну и не нужно, да, как многие вещи, допустим, в айфоне. Папа. Ну и быстросъемная трещотка для биток. Ну что, попробуем закрутить вот такой вот дубовый брусочек. Вот такой вот 75-й саморез, черный. Просто в глухую на первой скорости с с 11 продолжаем наш эксперимент это прям достойно реально попробуем на большой скорости это дуб я повторю я не давил как ошалевший. Вы видели? Нет, но китайцы он такой не способный. Я даже из вредности. У меня здесь все равно залеплено все. Ай, блядь, попробую в здесь он. ту же дырку конечно да <свист> Ой, <это> корячий, сука. <свист> <свист> <свист> ну вот попробуем этот но наем китаец э, в дубовый брусок тот же я уже не выдержал просто решил попробовать <свист> ну вот и все <свист> Просто согнули шуруп. <смех> ладно. Попробуем этот. Я давлю, блин, со всей силы. Ну все отдавился. Ну ладно, здесь 12 вольт, и как бы. 1,3 и 3 ампер часа ну а здесь немножко по-другому все попробуем закрутить этот кривой саморез Мы его просто сломали охренеть вот сравнение понимаете есть сравнение именно в мощности работы вот ты его просто не давишь а он почему-то крутит ну и опять же безусловно нужны самые хорошие битки попробуем опять же кривой в новую дырку это первая скорость да и на максимальное вращение. Тоже сломал. Но факт в том что бита не убегает, она просто стоит, как летая в шурупе в саморезе. И вот он такими ударами прокручивает. Это просто, блять, охрененно. У меня других слов нет. Это классно. Это замечательно. Я хочу еще. То это реально круто. Сейчас попробуем посверлить. Я, наверное, попробую. да Давайте попробуем законнектиться так и попробовать выкрутить. Я не могу. Сам факт того, что ты не напрягаешься при закручивании-выкручивании, это обалденно. При этом это не импульсный или как он там, импакт, называется, да, который для закручивания вот таких вот огромных шурупов при сборке, там, допустим, домов. Это, блин, еще не импакт. Я представляю, что будет, когда это будет импакт. Это круто. Ну-ка, вторую скорость. даже вообще вопросов никаких не надо задавать ладно возьмем сверло по дереву и им попробуем немножко поработать первая скорость сверление и туда же ну, окей можно развернуть вот так все это тот же дубовый брус чушечка такая Попробуем вторую скорость. Опять же, сверла неплохие, прям очень хорошие. Но это пока не новое, понимаете? Любые сверла становятся какашкой спустя какое-то время, либо пару пойманных гвоздей. Но достойно. Это не просто достойно, а это охеренно. Я, наверное, закажу большой комплект сверл от Макиты или от каких-то других дорогих ребят. Я просто к тому, что у меня всегда были сверла самые дешманские китайские, либо какие-нибудь там нонейм нейм китайские. Так вот они обычно умирали очень достаточно быстро и и все. А тут. При этом это восьмерка. Да, это восьмая. В этом наборе получается по дереву, по железу и по бетону э, номера сверл 8,6,5. Ну, прикольно. Давай, наверное, возьмем кусок железки, попробуем его посадить. И я взял вот такую вот толстенную пластину. Сейчас вам скажу, сколько она толщиной. 14 миллиметров, то есть 1,4 сантиметра толщина. Это прям очень увесистая такая штука. Я заранее накернил уже. Поэтому сейчас закрепимся. Закрепимся и возьмем, естественно, для извращения самое большое сверло на 8. Ну и начнем, пожалуй. Кстати, да. Чтобы стружка глаз не била, надевай очки мудила. На всякий случай защитим органы глазных. Попробуем сжечь на максимальной скорости, сожжем ли мы сверло. Это какая-то, возможно, ликированная сталь, я не помню, откуда я взял этот кусок. Но пилится он безумно сложно, блин, даже болгаркой. Ладно, прибегнем немножко к другому. Варианту. Возьмем сверло поменьше. Ну вообще-то как бы так и надо, да? Сначала тоненьким, потом чуть больше и расширяешься. А, досверлил. Наконец-то досверлил. Потом еще посмотреть, не завалил ли я кромку сверла. Но, кстати, знаете, нет. Все все так же. Ну, и, кстати, самое главное, что сверло холодное Потому что я херачил на достаточно большой скорости. Ну, кончик, естественно, горячий, но само по себе холодная. Прикольно. Ну, вот мы просверли полтора сантиметра стали. Поэтому возможно. Возможно, сверла все-таки топчик за свои деньги. По поводу стоимости набора я не могу сказать точно. Все это можно посмотреть опять же в магазине. Но время для того, чтобы разобрать. Разобрать и посмотреть, что внутри. Что же внутри вот этого вот адского аппарата? Кстати, поднагрелся двигатель. Ну, блин, естественно, просверлить такую хреновину. У меня немного разрядилась камера. Возвращаемся. Спустя полчаса я за кадром. За кадром подразобрал шурик. Вот они тут, шурупчики. Все, посмотрим. И самое главное, что я могу сказать сразу, там огромный двигатель. Он просто колоссальных размеров. Поверьте, он реально больше, чем у обычных шуриков. Не знаю. Спасибо, скажет мне Макита после этого или нет. Но здесь мой твой огроменный двигатель. Он реально огроменный. Посмотрите на мою руку и посмотрите на этот двигатель. Клево. Все внутри выглядит достойно. Пайка прям ядреная. Реально ядреная пайка. Самое главное, кстати, забыл указать, что контакты на аккумуляторах и здесь, коннектор, они смазаны. Представляешь? Короче. Ну и редуктор сделан, кстати, из очень офигенного такого. Блин, я даже не знаю, что это за пластик такой. Но он довольно круто выглядит на самом деле. Ладно, я далее не буду ничего здесь пробовать, ковырять и пытаться разбираться. В мелкой электронике я не соображаю, не смогу сказать, что это. Я знаю, что вот единственная эта штука погашения магнитных этих э, резонансов или что-то подобное на кабеле, на питающем. Сложно, когда ты не понимаешь. Мы посмотрели, что внутри. Здесь действительно есть за что платить. Огромный двигатель, охрененный редуктор и тому подобное качество пайки проводов блин внутри просто обалденно провода с оплеткой провода в оплетке это блин клево короче спасибо большое и спасибо за просмотр я соберу и пожалуй буду пользоваться чему и вам советую приобретайте покупайте в любом магазине вашего города, Озон, Яндекс.Маркет и так далее и тому подобное. Ищите выгодные цены и покупайте. А я буду собирать и пользоваться. Пока, удачи и до скорого. Ну и да, естественно, ты должен написать в комментариях, что ты блин, продался вообще капец. Одна реклама у тебя.